как очень просто приготовить салат «Зимний сон». Для его приготовления нам понадобится 2 апельсина, 1 отварная грудка, 1 свежий огурец 1, 200 грамм капусты брокколи, майонез и зелень. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что брокколи разбираем на соцветия, Отвариваем 3 минуты и измельчаем. Кубиками нарезаем огурец. Отварное куриное филе тоже режем кубиками. Далее разрезаем апельсины пополам, удаляем мякоть. Края полученных импровизированных салатниц можно фигурно вырезать при помощи кухонных ножниц. Мякоть апельсина можно добавить в салат по желанию. Полученный салат заправляем майонезом и отправляем в холодильник,